Привет, психологи! Это вторая часть цикла «Пять мифов об аутизме». Если вы хотите посмотреть первую часть, посмотрите ссылку в описании. Итак, вот пять мифов об аутизме, написанные нашим специалистом по аутизму и основаны на исследовании наиболее распространенных мифов среди населения. Номер один – миф об эмпатии. В любом списке аутичных черт будут упомянуты общения и эмоции. К сожалению, ранние исследователи видели только самые крайние случаи и получили неверное представление о кажущемся ровном тоне голоса и выражении лица. И это привело к постоянным заблуждениям относительно того, как аутичные люди испытывают эмпатию. Исследования показывают, что на самом деле эмпатия состоит из двух компонентов. Когнитивная эмпатия – это способность понимать мысли другого человека, желания и убеждения. А действенная эмпатия – это стремление реагировать на эмоциональное состояние другого человека. В среднем аутичные люди демонстрируют более низкую когнитивную эмпатию, чем контрольные группы, но эффективная эмпатия такая же. Другими словами, аутичные люди всегда заботятся о том, что вы чувствуете, но они не всегда понимают, какую эмоцию вы испытываете и почему. Связь между эмоциональными чувствами и эмоциональными выражениями у аутистов может быть нарушена. Поэтому, когда они реагируют на эмоции другого человека, результаты могут казаться плоскими или незатронутыми внешне. Но будьте уверены, что внутри они, скорее всего, испытывают сильные чувства. Второе – миф о поведении. Вы когда-нибудь попадали в совершенно незнакомую обстановку в детстве? Результаты могут быть стрессовыми для любого человека, и аутисты не исключение. Непонимание того, как аутисты реагируют на стресс, привело к тому, что люди продолжают заблуждаться относительно того, что на самом деле означает такое поведение. В самом начале исследования аутизма аутизм ошибочно считался разновидностью шизофрении и определялся негативным поведением. Некоторые люди могут испытывать тревогу по поводу незнакомого поведения и демонизировать то, что они не понимают. Сейчас мы понимаем, что аутисты, скорее всего, имеют и имеют другие заболевания, такие как проблемы со сном, тревожность и депрессия, подавленность окружающим миром или испытывают трудности с передачей своих желаний и потребностей. Это приводит к постоянному стрессу и фрустрации, которые могут проявляться в нездоровых и непредсказуемых формах. Но не обманывайтесь. Настоящая проблема аутизма – это не внешние проявление поведения. Это скрытое трение между человеком и стрессовой средой. Номер три. Миф о друзьях. Заводить новых друзей может быть непросто, верно? Для тех, кому это действительно трудно, может возникнуть искушение просто сдаться. Такой вид социальной изоляции может создать обманчивое впечатление. Но это не соответствует их настоящим желаниям. Заблуждение, что аутистам не нужны друзья, привело к самоисполняющимся пророчествам, когда другие люди не тянутся к аутистам, потому что считают, что это будет нежелательно. В действительности многие аутичные люди хотят социальных отношений, но им трудно поддерживать стабильные и качественные дружеские отношения. Что еще хуже, большинство взрослых аутистов сообщают о том, что в их детском общении присутствовали травмирующие события, отчуждения и издевательства что может привести к самоизоляции из-за страха. Аутичные люди чувствуют одиночество, как и все остальные, но создание значимых связей требует поддержки друзей с истинным пониманием различий и потребностей аутистов. Номер 4. Миф о близости. Если завести новых друзей сложно, то найти партнера еще сложнее. Существует заблуждение, схожее с предыдущим, которое может привести к еще большему невежеству желаний и потребностей аутичных людей. Заблуждение о том, что аутичные люди не заинтересованы в интимных отношениях – это еще одна форма самоисполняющегося пророчества. К сожалению, некоторые родители аутичных детей, которые сталкиваются с ежедневными трудностями, могут тревожиться о будущем и отрицать, что они станут взрослыми с еще большими проблемами. Они могут намеренно игнорировать любую возможность интимных отношений, настаивая на том, что они вечно будут детьми отказываясь дать им какую-либо осведомленность или руководство. Эти родители настраивают их на неудачу и саботируют любую возможность взрослых отношений, что создает неверное впечатление. В действительности аутичные люди желают интимных отношений, как и все остальные, но они измучены и сбиты с толку сложными ожиданиями и взаимодействиями. Неопределенность может быть подавляющей и может привести к замкнутости и самоизоляции. И номер пять – миф о жизненной траектории. Благотворительные организации, направленные на помощь аутистам, часто выделяют наиболее симпатичные случаи. Хотя эта практика имеет благие намерения, она может привести к тому, что у некоторых людей сложится неверное представление. Если я попрошу вас представить типичного аутиста в вашем воображении, каким вы его себе представляете? Это маленький ребенок? Хотя дети могут быть аутистами, существует ложное впечатление, что только дети могут быть аутистами, что приводит к заблуждению, что аутизм можно перерасти. Это ложное впечатление, вызванное евристикой доступности, ментальным сокращением, когда люди думают. Что более запоминающиеся случаи более типичны или важны? В действительности аутизм может встречаться на протяжении всей жизни, но все случаи не освещаются так часто, как детские случаи. Это влияет на финансирование и усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются аутичных людей в детском возрасте, поскольку они часто становятся лицами, имеющими право на получение услуг по поддержке, как только они становятся совершеннолетними. Но даже когда поддержка исчезает, аутизм не исчезает поскольку он является основной частью личности человека. Итак, вот они, 10 мифов об аутизме. В следующий раз, когда вы увидите утверждение об аутизме, остановитесь на секунду и подумайте, может ли это быть заблуждением, прежде чем принять решение, принять его или нет. А еще лучше, поставьте лайк и поделитесь этим видео, чтобы помочь распространить правильные и уважительные знания об аутизме в обществе. Исследования показывают, что предварительное развенчание дезинформации более эффективно, чем ее развенчание. Это означает, что лучше всего распространять исправления среди общественности до того, как заблуждения дойдут до них. И вы можете помочь нам в этом. Большое суперспасибо за просмотр, и мы увидимся с вами в следующий раз.